В общем, закормил я свою семью разными вторыми блюдами из мяса. И они у меня попросили, чтобы я приготовил суп. Конечно же, суп всегда он будет вкуснее, если он будет приготовлен на бульоне. Суп у меня будет грибной с сырными клетками. Первым делом я приготовлю клетки. В первую очередь я натру сыр. Дальше я сюда в этот сыр выбью одно яйцо. Насыплю 3 столовые ложки муки. И все хорошо перемешаю. Вот у меня получилось нечто такое похожее на тесто. Теперь я беру и скручиваю небольшие шарики. Дальше готовые сырные шарики я отправляю в морозилку. Так, ну вот, шарики у меня готовы. В морозилке. Дальше я буду нарезать овощи. Когда я обрезаю филе с курицы, кости я оставляю и варю потом с них бульон. Вот такой вот золотистый бульон я сварил с куриных костей. Кому интересно, можете посмотреть, также на моем канале есть видеоролик. Кастрюлю с бульоном я ставлю на другую конфорку. Как бульон у меня закипит, я туда отправлю картофель. А пока я ставлю сковородку, налил масло и начну готовить зажарку для супа. Так, ну все, масло у меня нагрелось. Пошли в первую очередь грибы. Грибы сразу немного подсолю, чтобы дали сок побыстрее. Все, бульон у меня закипел. Я отправляю туда картофель. Немного пока подсолю. Грибы у меня обжарились. Дальше грибы я отправляю в лук. Ну, лучок с грибами, как обычно, 2-3 минуты хватит. след за луком у меня идет морковь морковь обжарил пару минут перец болгарский перец мелким кубиком также сюда в сковородку Так, ну и все, перцу хватит. Суп мой кипит отправляю туда зажарку. Следом отправляю сырные шарики. Минут 5-7 суп у меня пускай томится, потом я его уже буду пробовать на соль. Так, ну вот, я отрегулировал соль, соли достаточно, суп мой практически готов. Ну и как обычно, в конце зелень. Аромат стоит на весь дом. Конечно же, куриный бульон, грибы, сырные клетки делают свое дело. Вкус изумительный.